Так, пошла запись, да? Итак, Кипр, ура! Здравствуй, Кипр! Первый день на Кипре. Проснулись очень рано. И что было удивительно, что, оказывается, мы живем рядом с Средиземным морем, буквально в трех шагах. Вчера был виден только бассейн, а сегодня, оказывается, море. Как хорошо, такой свежий ветер. Прям, ну, наверное, маленько штормит, мне кажется. Но это очень хорошо. Так, вот так вот видны окрестности нашего э, отеля. Вот мы сегодня делали уже сегодня планочку с Зоечкой. Мы были молодцы. Это примерно было здесь. Места нам хватило. Вот а здесь находятся наши соседи. Куку, -ку, соседи все спят. А мы уже собираемся на завтрак. На завтрак. Итак, итак, итак. итак. Зоя, ты где? Пойдем. Пять секунд. Репортаж, утренний репортаж с Кипра. Ага. Ага. Доброе утро. Доброе утро. Буквально в одну минуту, как ты здесь оказалась вообще, почему ты здесь в uh -huh. Первый раз на золотой конференции, сама я в Арифлейме три года, э -э, пришла третий раз uh -huh. и пригласила меня моя ученица Ольга. Э -э, но вначале я сказала никаких, нет, нет, нет, продавать ходить не буду. Но когда э -э, показали возможности, тем более я искала такую какую-то бизнес для себя mm -hmm. потому что пенсия у меня оказалась 30 лет работы учитель высшей категории все звания победитель конкурса лучше учителя россии представляете пенсия 7102 рубля Издевательство. с деваты с учителями точно и ну проанализировав работать за один год я открыла звание директора uh -huh. далее в 2013 году была регистрирована в 2014 году открыла звание директора далее старший директор золотой директор я сейчас в открытом звании старший золотой директор молодец uh сумечка -huh. возможности прекрасные возможности возможности дает компании просто нужно поверить Действительно, это реально возможно, и все эти премии, которые дает компания, это реально возможно поверить и начинать работать На кто, кто, кто да? изменит твою бизнес. жизнь, кроме тебя. Точно. Кроме так, тебя. Сни... Так классно. классно. Умер. Молодец. у меня пожалуйста, еще Господи, ну я что скажу, надо двигаться просто вперед, вперед, вперед. Кто не верит, тот должен что сделать? Проверить. Точно? Ну все, ребята, здесь действительно очень классно, здесь супер. Здесь вообще такой вот, я не знаю, пахнет Арифулейн, Меморин. Я не знаю, радостью пахнет. Вообще супер. Да, пахнет радостью, поэтому успехом пахнет. Поэтому всем желаю побывать в Солдбе. Болгарию так, всех всем. нужно, Ура! Болгарию. Все, выключаем? Да. Так, не знаю, что там получилось. Ну, вот. Так.